Приветствую вас, близнецы! Посмотрим сегодня, что вам принесет месяц ноябрь. Сам по себе этот месяц не обещает быть легким и простым, как в принципе и все предыдущие несколько месяцев особенно начало и конец а вот его серединка может порадовать начнется этот месяц с напряженных аспектов между Венерой и Ураном это ваши 12 и 6 дома, дома которые отвечают за здоровье либо сферу работы здесь возможны какие-то неожиданные изменения что-то что может пойти не так как вы планировали 12, 11, 10, 9 особенно если это касается связи с иностранными компаниями, иностранными какими-то инвестициями, ну совсем что далеко, что-то может пойти не так, какие-то форс-мажорные события, которые нужно будет как-то быстро подстраивать под себя. Вообще, сфера за границей для вас, может быть, последние несколько месяцев неприятна, или можете иметь какие-то сложности со всем, что связано с ней. Также это касается еще и сферы получения вашего образования с дальними поездками. Ну и обращайте внимание на работу и на здоровье. 9-10 числа. Да, могу добавить, что все эти изменения, они кармические, они не просто так, и они для того, чтобы что-то вы для себя осознали и приняли по ним важное решение, поскольку 8 ноября состоится закрытие коридора забмений в знаке Зодиака Телец. Телец для вас, опять же, 12 дом, он будет четко формировать оппозицию к Дому здоровья и То Здесь вы должны для себя что-то четко уже осознать и понять, как вам дальше по этим сферам двигаться, как жить, что предпринимать. То что тотальное для вас может стать явным, именно это сподвигнет вас, подвигнет вас на важные изменения в вашей жизни С 9 10 Меркурий будет находиться в квадрате к Сатурну Это неблагоприятный период для различных договоренностей Но от Венеры благоприятный аспект к Нептуну Нептуну вашим 10-м, значит что-то, что связано с вашим статусом, с вашими высшими целями работой вас может порадовать так двенадцать верно очень интересное время касающееся там пятнадцатого шестнадцатого числа даже двенадцатого пятнадцатого если быть точнее здесь Венера будет образовывать благоприятный аспект к Юпитеру Возможные денежки, особенно если это будет коллективный труд, то есть благодаря коллективному взаимодействию вы сможете хорошо подзаработать, получить какой-то очень важный для вас хороший результат, тот на который вы очень надеетесь, энергия будет протекать достаточно легко и свободно, можете рассчитывать на большую удачу. Ну и Плутон здесь тоже будет вам в помощь, он как раз отвечает за ресурсы других людей. Вообще можно сказать, что финансовая сфера в этом месяце это то, что ну, будет достаточно для вас стабильным, будет удаваться о чем-то договариваться, договариваться с какими-то дальними перспективами, строить какие-то планы на будущее, но, но. есть, знаете, указание на то, что может быть кто-то из вас или уйдет незапланированный отпуск. В результате может ну, некоторое время оставаться без работы, но деньги все равно к вам будут поступать. Кто-то, кто рассчитывает на какие-то важные, вза важные взаимоотношения по девятому дому, связанному с, со всем тем, что далеко, с иностранным, с далеким, то здесь могут ожидания не оправдаться. То есть, либо вы ресурсы не получите, если это чувство любовь, то здесь ну, тоже что-то не оправдается. Ну, не пойдет так, как бы хотелось. Причина, ну, знаете, как ну, невозможность просто выполнить жила, желаемое, закрытие границ, например, закрытие каких-то возможностей. Очень порадует сфера партнерства, поскольку с 16-17 уже в ваш седьмой дом партнерства перейдет Венера в паре с Меркурием. Здесь у вас увеличится ваша контактность, ваша общительность, Будете стараться расширять свой кругозор, будет больше возможностей для знакомств, для общения, и появится больше благоприятных э, каких-то возможностей для того, чтобы установить ну, важные для вас связи, важные контакты. Многие ваши взаимоотношения, особенно ну, ну, не обязательно новые, новые и старые, вы будете рассматривать для себя, ну, я хотела сказать оставшиеся, будете рассматривать для себя просто как подарок судьбы. И даже есть шанс, что вы с кем-то из своего окружения можете создать ну, что-то новое, какой-то новый союз, взаимовыгодный для обоих. Что касается взаимоотношений там, в доме, в семье, то такое ощущение, что ну, для мужчин, например, ну, в принципе, для мужчин и для женщин как будто бы пара может быть на расстоянии, находиться на расстоянии или кто-то постоянно покидает свое место жительства. Но тем не менее, вам общение, ну, ваше общение оно для вас обоих является радостным. Сфера любви, она, ну, знаете, вам немножко, мягко говоря. Может быть, или человек где-то далеко, или вы же ожидаете его приезда, или вы уже не надеетесь на встречу с ним. Ну, я бы сказала, что, наверное, наиболее, ну, не просто даже выгодно, а ну, правильно в этот период создавать отношения и взаимодействовать с людьми не просто... Для того, чтобы поделиться как-то своими романтическими эмоциями, своими чувствами, но для того, чтобы что-то вместе создать, делать что-то материальное, делать что-то полезное. Вот именно с такими людьми вам удастся ну, создать хорошие взаимоотношения такой, знаете, костяк с перспективой на будущее. Также очень важно, 18-19 неблагоприятный период для взаимоотношений с мужчинами. Возможно, вы сами себя будете вести несколько так нечестно по отношению к другим, поскольку есть показания к тому, что в этом месяце можете ожидать влияние некой манипуляции, но я даже больше склоняюсь, если вы мужчина, то это вашей, со стороны вас, если вы женщина, то значит со стороны мужчины относительно вас. Может быть некая манипуляция такая не совсем красивая, поэтому учитывайте это. Я бы сказала так, что то, что пообещает человек, это будет обман нежелательно вступать ни в какие любовные треугольники, они абсолютно не имеют под собой никакого будущего, особенно если это возврат из прошлого, а ретроградный Марс, он дает возвраты мужчин из прошлого, там уже, если уже ничего хорошего не сложилось, то уже не сложится. 25-26, так, ожидайте какое-то приятное, вы знаете, идеально провести это время с друзьями, очень хорошо проведете время, может быть даже тут у вас и какой-то романтический будет намек. Ну, посмотрите. Хороший очень день. 28-29. Вот тут у нас снова начинаются негативные аспекты. Марс начинает буянить. Он формирует из вашего первого дома оппозицию. К Меркурию и Венере ну что ж, это просто конфликтный аспект особенно с противоположным полом постарайтесь не конфликтовать, не выяснять отношения это бесполезно, этих несколько дней просто нужно подождать и потом все должно выровняться но благодаря еще положительному аспекту к Сатурну я думаю от, от Марса то вы все-таки будете достаточно благоразумны чтобы не доводить какую-то конфликтную ситуацию до ее эскалации 8 числа помним, что было затмение, значит, затмение в вашем двенадцатом доме. Так, а, я вам уже сказала об этом в, в начале. Ну и 23 23 числа состоится новолуние Стрельцы. Стрелец, опять же, для вас это тема партнерства, поэтому будет для вас ну, каким-то началом, началом чего-то нового. Я сделаю по этому событию отдельный прогноз. Но сейчас, кому интересно, посмотрим, что подскажет вам Оракул. Давненько мы уже к нему не обращались. Время более подходит для упрочнения руководящих позиций, нежели для вербовки сторонников. Будьте верны своим принципам, даже в том случае, если цели ваши изменятся. Впредь довольствуйтесь пока малыми победами и успехами они непременно повлекут за собой более крупные. Плывите по течению, а не против него, и тогда все придет в порядок. Желание ваше исполнится с большей долей вероятности, но будьте готовы к серьезным переменам в жизни. Ну что ж, на этой ноте желаю вам благоприятного месяца ноября. Кому интересно, пожалуйста, ставьте ваши лайки, пишите комментарии и до встречи в следующих прогнозах.